Так, всем добрый вечер. Начинается сезон. По всей видимости, зум я прекращу временно, насколько получится, потому что... Больше будет роликов таких по эффективности, я полезней самой пасеки Зела оставлю. И еще и по той причине, зум нет смысла сейчас уже проводить, потому что ну они так перекликаются, накладываются зум и зела по темам, по обсуждениям. Была возможность, вернее когда нужно было использовать возможности зума показать презентацию или что-то на доске, да, здесь бесспорно его эффект и преимущество. Так, о чем я хотел бы сегодня поговорить? У нас так складывается ситуация у пчеловодов. Пока неактивный период, мы зимуем, собираем информацию, ездим по конференциям, по ярмаркам, где-то облюбовали какую-то тему, казалось бы, досконально ее проштудировали, запомнили и готовы во оружие встретить начало сезона уже с какими-то мыслями, с какой-то новацией. Но подходит, заканчивается зима, подходит очистительный облет, Открываем первый улей, и все. Перевыкает, забыли, о чем мы, что учили, о чем мы себя настраивали, к чему. Поэтому освежу памяти, напомню еще самые основные моменты, кто будет на какой системе ульев практиковать, двухматочная или отводки очень нужный момент важный поэтому не помешает о чем о чем речь начинается развитие и ну, лежак традиционно покажу лежак начинаю, потому что никуда от него не денешься я с него начинал и в принципе технология мысль останется Такая обобщенная, ее можно на любую тему примерять. Но бывает, рассказываю о корпусной системе, вот покажите на лежу. Ну, Наверное, ну, там возьми или корпусную, положи и будет тебе лежать. Нет, вот, вот нет. Развиваемся. Подходит время где-то перед акацией или, ну, обычно мы ориентируемся развитии на первый товарный медонос. Почему? Потому что тут и раевая пора накладывается, и первый наш товарный мед, самый коммерческий, который желательно взять. Если у пчеловода есть хороший разрыв во времени на подготовку, то есть на развитие семей до акации, значит, есть смысл Запустить, то есть создать рабочее состояние уже с молодой маткой. Мы делаем в этом же ж, в лежаке в карман и отсаживаем плодную старую матку, перезимовавшую. Уходим сразу от роения, потому что оставить старую матку, затянулся, или ну, какая-то там причина, беззвяточный период, либо непогода, все Семья может взорваться на районе. Нежелательно, конечно. Поэтому есть смысл обгулять молодую матку. Если она даже выйдет перед цветением акации, уже будет молодая матка. Это будет рабочее состояние в семье, и они дадут товар. В кармане рамки на 4 будет работать старая матка. виток можно с торца делать. Я Если матка не обгулялась, а молодая матка не обгулялась, старая уже перегорела в нее это роевая ситуация, потому что включили ей инстинкт выживания. Матка не обгулялась, молодая, мы приподнимаем перегородку, соединяем, то есть постоянно семья будет в рабочем состоянии, в любом. агулялась матка не обгулялась. Есть вот резерв, есть запасной вариант, плодная матка уже. Это если хороший период, я говорю, до акации, там месяца два от начала активности, тогда можно провести такой вот маневр. Если меньше времени, значит, есть смысл обгулять матку. В этом кармане. Теперь перегородка глухая. Я ее делал подвижной. Очень удобно. То есть ее можно двигать куда хочешь, и создавать этот карман на любое количество раз Если семья в хорошем рабочем состоянии и время от очистительного до начала акации, ну, был такой, что как раз семья только набрала обороты и можно использовать старую матку в этой семье для рабочего состояния и получить товар очень было бы кстати ее заключить в изолятор заключили в изолятор расплода открытого нет берем товар по максимуму если матка не обгулялась в этом кармане ничего страшного у нас пожалуйста есть Водное свое. Уже старое. Это такой довольно примитивный подход к этому времени. Но он, он простой. А все великое простое, Потому что пока, пока мы я говорю, общаемся среди зимы между собой, все вроде такие крутые высокие материи в мыслях, как только подходим. Начало сезона сезон короткий, все начинается паника, и опять возвращаемся к тому, чем проще, тем лучше. Теперь как будет выглядеть в корпусной системе? Беру среднее руто. Три корпуса. Допустим, это три корпуса. Так. Тоже два варианта. Тоже два варианта. Если взяток, то есть до взятка было в семье еще время, то есть хороший э, такой разрыв по времени, что... При наличии старой матки в гнезде мы семью от роения не удержим. Значит, матку, третий корпус, так, по, по количеству корпусов утрирован. Третий корпус, и понятно, ушла летная пчела, вся матки включили инстинкт. Выживание, она начинает снова включать через дней 7-10, когда появится своя летная пчела, уже новая. Она будет хорошо, в хорошей активности. Здесь обгуливаем две молодые матки через разделительную решетку. Если мы успеваем, хотя бы матки выйдут перед акацией. И на акацию они будут обгуливаться, какая-то из них одна гуляется. Наверняка гуляется какая-то одна. Даже если не гуляется ни одна, значит вверху, как резерв, у нас есть плодная матка. Теперь такая же ситуация, когда у нас ну, только началось развитие, где-то полтора месяца, все, семья хорошо, или она средняя по, по размерам семья. Она еще в рабочем состоянии. Но желательно, конечно, обгулять матку, подстраховать на пасеке банком маток. Обгуливаем вверху матку. Здесь глухая, между ними глухая перегородка. Глухая перегородка. И здесь глухая перегородка. Обгуливаем вверху матку, а здесь внизу тоже заключаем плотный в изолятор и берем по максимуму товар. А гулялась матка вверху хорошо. Значит, они будут работать как семейные до конца сезона. Можно их запустить их двухматочный, но ну, пока эта музыка пройдет вся, и сезон уже закончится. Так что очень важно, два я не повторюсь, если до начала взятка хороший запас времени семя набирает силу но может зараиться поэтому на старой матке делаем отводок вверху можно сбоку сделать но ну, обычно такой к такому методу прибегает когда дефицит тары дефицит тары ну и конечно же эти варианты Приемлемый для пасек небольшого размера. Я сейчас говорю о любительском количестве, о любительском варианте, потому что сам человек любитель, поэтому то, как я работаю, об этом и говорю. Так же понятно, да? В этом случае. Огулем матки. Здесь разделительная решетка. Начнется взяток. Летной пчеле будет уже не до не до контроля, кто там, какие матки. Самое главное сейчас все на взятки. И отвлечение летной пчелы на взяток даст возможность двум молодым маткам большим процент, с большим процентом обуляться. Через руку, конечно, там больше процентов обуляться. Но через разделительную желательно почему? Чтобы не разрывать целостность гнезда. Акации у нас, мы весь акцент делаем на акации. Ну и тут понятно, если семья слабая или мало времени до Акации, значит есть смысл на старой матке взять товар, закрыв ее в изолятор, а гулять вверху молодую. И, конечно же, эти две, два момента, хоть лежак я показывал, хоть этот, эти корпусные, в обязательном порядке будет создана... Ситуация, когда обработать клеща, не полениться, здесь будет безрасплодный период, и здесь будет то же самое. Даже если матку с изолятором мы выпускаем под конец акации, или уже закончился медосбор, выпускаем матку, пока она начнет сеять, появится первый печатный. Старого печатного уже не будет. Обработать семью щавелевой кислотой. Просто это делается. Не обязательно поднимать каждую рамку. Конечно, это долго, как рекомендовалось раньше. так Теперь еще. Какую я хочу какую сделать, какую ремарку по... По зимовке семей, по зимовке по старту, раньше в лежаках, а и сейчас до сих пор используют зимовку в паре, тяжело, трудно, трудоемко, но гарантии, последние годы все меньше и меньше можно увидеть такие ну, солидные семьи. По каким причинам, по причине, Взяток так плохой, ну, короче говоря, как бы там ни было, не получается всегда удержать семьи в таком количестве, чтобы они перезимовали автономно. Значит, есть смысл для гарантии сохранности этих двух слабеньких семей или двух отводков, где-то рамки по четыре, сохранить их как одно целое, но зиму я в паре и сохраняем маток, неважно, в изоляторах они, не в изоляторах, самое главное, что там практически стопроцентная будет сохранность маток. И сейчас даже практикую и в корпусной системе, даже в 10 рамочах, а если 12, тем более, и особенно, если рамка большая на 300. И вот зимуют двух отделениях хорошо когда вот в этом случае применяют поддор дно с разными направлениями литка я не помню где у кого я видел тут перегородка куда вставляется это вид сверху нище литки в разных направлениях если посмотреть, допустим, днище вот так вот с торца, и здесь перегородка, то этот литок будет с северной стороны или с западной, а этот литок будет с южной, но повернутый туда, потому что жара, я замечал, чтобы пчела не выпучивалась разворачиваю литок на 180 градусов на север, а этот можно повернуть на, на юг, на юг литок. Закрывать его будет отделение, поэтому матка будет работать сюда, особые проблемы я не вижу. А вот этот, эта сторона, где на южную на юг повернутый. Ну, то есть, с южной стороны, теплый семейка, Ту развернуть на север, летком. Ну, не важно. Самое главное, что уже на раз... дело касается активных сезона развития. Вот перезимовали. Перезимовали, слава Богу, все хорошо. начинается, начинается развитие. Все в одном лице. Меняем глухая. Они через глухую зимовали. Меняем весной на разделительную решетку. Развиваются две семейки, как, как одно целое, потому что разделительная решетка. Поменялось первого поколения, мы сразу автоматически поднимаем один корпус вверх. Поднимаем две рамки, не больше утепления. А в этом отделении остается одна матка и дополняем до комплекта рамки. И я думаю, вот такой вот способ и зимовки, и весной сразу двухматочный старт, и развитие комбинировали. Сначала они зимуют и развиваются в, в первые, первые там недели весны, как в лежаке через вертикальную глухую перегородку и с горизонтальным перемещением гнезда. Затем начинают увеличиваться в силе, Начинаем, мы формируем их в развитии дальнейших, как корпусная система. То есть такая комбинированная вот ситуация дает хорошие результаты по получению товара. Как уже будет выглядеть картина по формированию отводков, каждый пчеловод может... Сориентироваться. Но не забывать акацию или у кого там какой еще медонос в июне месяце, через два месяца после начала активного развития семей, после активного выращивания расплода, это будет... Пик максимальной активности клеща. Дальше после геометрии, арифметическая прогрессия всегда начнется геометрическое. Резкое увеличение и накопление его уже по летнему сезону. И вот эта вся прогрессия сваливается затем на зимующую пчелу, на последнее наше поколение. Так, ну в общем… Вот важные моменты, великое в простом, великое я же говорю простом, что в лежаке, что в корпусной системе, с учетом разницы в периоде наращивания силы, длинный или короткий, можно применить разные варианты, беспроигрышные, с обработкой клеща и с получением товара, потому что можно сохранить рабочее состояние, плюс обгулять матку. То есть постоянно будет этот стояк или в лежаке будет рабочее состояние семьи. Никогда там обгулялась матка, не обгулялась, у нас плодное старое на подстраховке. Так, теперь, пока тут осталось несколько минут. Давайте, и есть доска. Я слушаю. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Смотрите, по поводу обгула двух маток через разделительную решетку, здесь одна ремарка есть. В то время, когда матки выходят из маточника, они крупные. А пока они пребывают в улье, пчелы особо за ними не ухаживают, не кормят, они кормятся сами. И они худеют. И одна матка через Ганимановку проскакивает. То есть процент обгула будет намного меньше. Это вот такое мое. Не то чтобы замечание, а ремарка. То есть, может быть, желательно обгуливать их через сетку или через глухую перекоротку. Смотрите, все, вы задали вопрос, да? У меня есть, если честно, их много на сегодня. Не ну, Это... вряд ли получится, оставляйте на Зела. Смотрите. Во-первых, разделительная решетка, да, она особо там, это не изолятор. Если изолятор, щели калиброванные, там четыре держится примерно, то в, изолятор, то в разделительных решетках там четыре с половиной может быть. И четыре с половиной, понимаете? Там особо не изготовители этих решеток не прицеляются к вот этим вот щелям. Матка, в принципе... И вы говорите, что молодые могут проскапывать. Но вообще-то матка не проходит в щель грудкой. Понимаете? Она не проходит грудкой, а не брюшком. И почему нежелательно глухую перегородку в этой ситуации? Все увязано, я же сказал, что все увязано в получении товара. Если мы наглухо перекроем, мы разорвем двое семью. Рискуем, конечно, мы рискуем обгулом маток, но у нас их две, не забывайте. Вот если она одна будет, да, здесь риска будет больше. Поэтому не получилось, не обгулялась, одна всегда останется. Вот тут как раз еще один нюанс. Когда мы заключаем или просто оставили маточники на обгул маток, то, грубо говоря, мы получаем товарный мед в гнездовых рамках. Получается. А каким образом поступить, чтобы мы получили в магазинах в чистых рамках? Но на кадцию я не знаю, как у вас получится. Можно рисковать, убрать тогда старую матку сверху и ставить магазины на столб. Угу. Рядом отводок сделайте вы рядом на старой матке, отводок. Я, я понимаю, два. я понимаю. Да. А уже поставите магазины на эти молодые. Мы поставили магазины. Но по сути дела, у нас в гнезде будет уходить, выходить расплод, и автоматически пчелы, ухаживая за этим расплодом, который остался, они будут заливать непосредственно в магазин. Как их заставить? То есть, не магазин, а гнездо, а как их заставить в магазин подняться, потому что у нас освобождаются два гнезда, грубо говоря, два корпуса гнездовых. Как их загнать в магазин? Потому Вы что... можете один гнездовой корпус отдать на отводок со старой маткой. Угу. А сверху пчела, а, а все остальное забить Получается чистыми. А раз. то магазинами компенсируйте магазинами угу. Я понял То есть там применяться уже будете по, по ходу дела По ситуации, по силе семьи По интенсивности взятка Все это решаем Так, так ребята, еще Кто сейчас нас выключил ну, раз все стесняются, я, наверное, продолжу тогда. Продолжим. Только что вы затронули тему по поводу зимовки маток. И получается, что у нас зимовка происходит как не двухматочная, а двухсемейная. Пока да. да. А как поступить так, чтобы получилось у нас, двух... ну пусть не двухматочная, пусть двухсемейная, но только одна семейка над другой? То есть, возможно, так, чтобы они зимовали через э, сетку. То есть, грубо говоря, гнездо, сверху, магазин, потом разделительная сетка, потом опять гнездо и опять магазин. Это для зимовки? Да, да, для зимовки. А какой смысл вот это такой невоскреб? А у меня восьмирамочники. Это непосредственно под, под свою я конструкцию. А, -а понял. Ну, смотрите, вы можете... Они у вас зимуют на двух квадратах, да? Нет, гнездо 300 и сверху ставлю 145-й магазин. И вверху в магазине тоже зимуют? Но они поднимаются, поднимаются в магазин. У вас две матки или одна матка? Нет, сейчас пока что одна. Я спрашиваю о возможности зимовки непосредственно двух семей в одном улье, вот на шести корпусах. То есть... Только вертикально. Ну Вертикально получается нижний 300-й корпус, потом 145-й магазин, потом сетка, потом опять 300 корпус с еще одной семьей и опять 145-й магазин. То есть это получается 6, ну, 6 корпусов на полурамку, если в общем считать. Это зимовка или это весенний развитие? Нет, это зимовка. Ну, я не знаю, как можно у вас... Ну, если я правильно понял... Это у вас вот такой будет, не знаю, на 300 рамка, правильно? Так, правильно. Магазин. 145, все правильно. 145. Да. Затем что дальше? 300. Снова 300. Ну, значит, потом идет за 145 сетка, потом 300 и потом 145. И опять 145? Да. И вот это для зимовки такое? Да. Там какой смысл? Что, потом, весной просто-напросто я убрал сетку, заменил ее на ганимановскую решетку и у меня пошло весеннее развитие двух маток. А почему не оставить гнездовых на 300? всего? <фу> <фу> ну, для перестраховки я себе оставляю 145 полноценный магазин. То есть это 15 килограмм меда примерно. Так это можно сделать и... Тех... Дело в том, что они уйдут. Они у вас, я не знаю, где у вас соберется гнездо. Общее. Они, по идее, должны собраться в общие перегородки. Верхняя семья и нижняя. Поджаться к горизонтальной перегородке. Uh -huh. Они вверх. Эта семья вверх уйдет. А эта вниз прижмется к литку. И они разойдутся вот просто. Нет какой смысла их так зимовать. Смысл в том, чтобы в верхней части оставить более слабую семью. Ну так поставьте вы на 300. Просто, просто уберите 145 и поставьте 300. 300 на 300. Низусильно, а вверху слабые. 2-3 рамки, 17. Весна придет, облетали, затем уже будете разделять их магазин. магазины. Развиваться то не будут все равно. Гнездо над гнездом. А затем уже магазин. Угу. А так не получится у вас, чтобы они были автономны. Это слишком, там я не знаю, семья должна быть, знаете, килограмм 5 с весны стартовать. Рискованно, потому что нижняя подожмется к верхней и может бросить корма. Лучше вам зимовать их через 12 рамок. Если на 300, это да-да. Нет, не дадам. Это рогатый. Поливоды. Сколько рамок там? 8. 8. 8 рамок. 4. Ну, все равно гнездо над гнездом. Даже если 8 рамок, или рамка широкая, там с головой хватит вам этого количества и внизу, и вверху. Они тогда подожмутся к одной горизонтальной перегородке, и верхний отходок и нижняя семья. И все, они перезимуют нормально. Начинается весна, стартует в двухматочном через разделительную решетку, и дальше покажет уже ситуация по магазинам. Ну, у меня в чем суть именно магазина сверху? По той причине, что я не формирую гнездо в зиму. То есть то, что они себе в гнезде насобирали, это их. Я для перестраховки кидаю им полноценный магазин. То есть они зимуют, грубо говоря, на трех полурамочных корпусах. А почему вам-то в таком случае на полурамках не оставить? Верхнюю семейку на полурамку над гнездом. Как вариант? Раз она, не, раз она у вас по силе небольшая, зачем ставить целую на 300? Раз все равно вверх подскочит к тому магазину. Вы на магазине перезимуете 4 рамки, если это слабенько, 4 рамки где-то будет. Она. Над гнездом поставили на 300, будет компактно, они создадут общий тепловой куб затем начнется развития, будете маневрировать дальше. Спасибо, спасибо. Кстати, по поводу, помните, в позапрошлый раз не было зума. В позапрошлый раз мы говорили о том, что за счет жирового тела выкармливают расплод. Вот. А я говорил, что у меня в одной семейке матка присутствует, а расплода не было. Я сформировал двухматочную, уже двухматочную, двухматочное содержание и в верхний корпус матки поставил перговую рамку. И у меня сейчас уже полноценный расплод там есть. Ну, пирога, да, пирога определяется. Почему у нас и прокол? прокол а сейчас верхней матки литок открытым держать или закрытым? Если верхняя у меня на трех рамках находится, а нижняя на пяти. А у вас две матки развиваются, да? Да, да, развиваются две. Ну, для обеих маток должна быть летная пчела, должен быть литок обязательно. Потому что они верхнюю матку могут со временем просто оставить, бросить. Лучше открыть его. Я понял. Спасибо. Конечно, открыть. Конечно. Они могут просто ее бросить. Ага. Так, все, ребята. Всего доброго. Зум мы прекращаем транслировать, потому что есть у нас ЗЭЛа для подстраховки. У кого какие будут вопросы, значит, будем шлифовать и уточнять на ЗЭЛа. Всего доброго. До свидания. До свидания.